Вот А как сменить ник? Ой, то есть не ник, это... скин. Его купить надо сначала. Ну, типа мужской есть. А если у тебя дефолт скин, его никак нельзя поменять. Он сам будет меняться. Ладно. Готово. поставь парное изражение Изменить. Mm -hmm. В одиночку парню сражение принять. Парная эмоция. Готово. Я готова. Там вообще дофига сегодня. скин начали возвращать это побеждает выше у вот, меня ограничено без ограничений представление прорисовки эпическое качество теней отключено отключено классно высокое а стой, ничего не нажимай а, э -э пишет метку на карте летим туда Где? а вот выпрыгивать да а ой я лечу 119 134 Закрыть дельтапанск где-то в секретности. Откуда у вот тебя он есть? Не знаю. Мне у них выдали. За второй сезон второй главы. Ну ладно. Разве? У меня дельтапан X. И... Контрольная сочка. Пятый сезон. А, с нами а. трое челиков летит, как минимум. Тебя убьют, не ливай, здесь. Такая фича, есть карта возрождения в машине. Эту карту подбираю и возрождаю тебя. Я упал уже. Я Пилотируюсь. У меня в доме, пацан. Я вижу. Бежать к тебе? Конечно, а я убью, не. О, что это? А, Оля. подобрать. Не, открыть. Не, открыть. Подобрать. Что это такое, а? Вот здесь... Тактический пистолет пулемет. Добрать. Я всё ломаю. Не будет. А слышно, как я щелкаю, кстати. Да. Очень слышно. Да нет. Я привык а, уже к щелканию сейчас. Ну то есть, а просто хотел сказать, может, значит, артефакт работает, но нет. Мячал, по-моему. У меня уже два оружия. Иду к тебе. Бил одного. А это что, смотри? Это машина возрождения. Если убью, могу скрещен, подобрать машину. твою карту и возродить тебя. Эм... Ой, еще один. Помповый дроб... дробатчик. А то стреляет? Окей. А, вижу тут челик у меня где? где? я убил уже можно было и меня подождать иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне я вылези, вылези, вылези нажми Е e и удерживай Ай, ай. Да не уезжай, стой. Это не Покази. уезжай. Со мной иди. Аптечка, подобрать. Под, под, подойди ко мне прямо в упор. Что-то тебя похилило. Угу. смотри, кто есть. Это. Это. МК, лампа. И это что, вы... что выкидывать что оставлять Что оставляй у меня mm. тогда места не было а тут я тебе открылась что ничего зачем Здесь... ты сломал то так я застрял так ты где отредактировать можешь а ты же не умеешь так mm -hmm. кто был а, это открыл. не я что это за кольцо Огненно. Мне вот нам, по-моему, машиной нужно попасть. Нет. А, нет. X. А нет. Так, C. m дельта t C. Угу. Оп. Оп. Всё. Так, Q. О, синяя помпа нифига. Просто так лежит. Пустик. Алява. Машина а в эту сейчас нельзя а в эту а в эту можно садись я пешком тут машина паливная слишком тема куда едем ты из зоны есть что а подъедем к тому видишь там сцена стоит поехали к ней угу. он Да, тормози и подходи ко мне где-то еще ближе ты отхилила да угу. у вас закончилось топливо а мы в ту сторону идем? Вот, нам в вот эту сторону дожди у меня топливо закончилось онщик не Пульска. Эй, все, не оттоплю. Объясните сундук и укол ключей. Прыгните, О, новая достопримечательность. Автомат. Ой, нет. Автомат, помплутный автомат. Нет, тактически хочу забрать себе. Это пулемет тактический? Да. Машина едет, а ты? Это я. Просто её кинул на дорогу. Ай... Что-то желтенькое? А, автомат. Это ты? Да. А водки. Машина другая, не наша. Вижу. Вылез, банан. А, не могу. Ай, ай. Ай-яй-яй. Ай, ай. Одного убил. Я виду обстрел. Пил. А иди что? ко мне, стой, иди ко мне. Ой, синь-ка. Выпи. Так. Как отлично? На Разве? кнопку стрельбы. На LKM. пока пойду, дай дроп золотая. Так, е. На импульске. Блин, мы машину отопили. А я, по-моему, в воде даже можно брать. Перестало 0,2 меньше, ну блин. Так хотелось. Ладно. Мы, по-моему, по не в ту сторону идём. Я, ядро, хотел лутать. Mm -hmm. Может, вот, он э, синюю ПП забрать? Да не ломай. Ну, ладно. Ой. Это? Замени. Чем заменить? А, вот. У меня есть обычный тактический, значит, я его заменись. Не хотелось искать. Пошли нам в ту сторону. А маяк. Кирилл 3594 присоединился к нашей группе. У меня он отображается как болт Тим. ну да. Там он чел, чел, чел, видишь? Нет. А, вижу. Он красным пометился. Попал один раз. Еще раз попал. Три Опасно. раза попал. Могут... он в меня попал три раза а попал меня, тварь я не попадаю да не стреляйте. далеко нет. у меня патроны закончились пулемет можешь взять на автомат откуда сверху где мы были это было? в девятый. А я не понял, что случилось. Продолжать. Да. А, мне а сказать, тебе уже через полчаса идти надо. А, он, короче, я, наверное, да. И всем пока.